Добрый вечер, друзья! Прежде всего, об Ирпене – городе, непосредственно примыкающем к Киеву. Меня сегодня долго допрашивало «Время покажет» Первого канала о том, что там происходит. Оказывается, это было вызвано сообщением мэра Ирпене о том, что город полностью освобожден от русских оккупантов. Господа! Его уже третий раз освобождают за последнюю неделю или 10 дней. Сколько можно? Часть города, примыкающая к реке Ирпень, находится под контролем ВСУ, часть города под контролем российских войск, остальная серая зона, там постоянно идут бои. Сообщать об освобождении таких городов, как Ирпень, Макаров и все прочее бессмысленно. Я понимаю, что им нужны победы, но дело в том, что сейчас под Бышевым, который находится несколько южнее Житомирской трассы, идут артиллерийские перестрелки, и там находятся российские войска. Поэтому говорить о том, что где-то в тылу вдруг что-то там освободили, причем без существенных боев, вот так вдруг раз и освободили – это чистейшая воды глупость. И полное непонимание происходящего. Просто нужно понимать, что киевскому режиму сейчас страшно нужны победы, потому что под изюмом не получилось. Они отступают, самому Славянскому там ни за что зацепиться. Соответственно, в скорости и пойдет Святогорск. Это окружение славянской краматорской группировки на носу. При этом в Мариуполе полная задница. Там рассечена остатки группировки, они засели на заставе Ильича, это две крупные группировки, все, она посыпалась тоже. То есть там идет зачистка, естественно, никто не будет подставлять ребята это будет вопрос нескольких дней, но тем не менее шансов никаких нет. Нужна была перемога, ее готовили под Николаевым, наступление на Херсон, тоже не получилось, я потом об этом расскажу. Естественно, давайте освободим Орпень, давайте еще что-нибудь освободим, например, суммы. Да, и, кстати, вот эта фотография из, с базы Азова, буквально два в одном, что интересует Азов. Как положено. Все есть. Что касается Николаева. Николаевские больницы переполнены ранеными. Николаевская станция переливания крови просит всех сдавать кровь. Дело в том, что готовилось контрнаступление на Херсон, но была уничтожена группировка в местах сосредоточения. Есть э, информация с места, не буду раскрывать подробности, это понятно что, по понятным причинам. Но суть в том, что э, те, кто там находился, и удалось им выжить, э, ничего кроме мата не передают. Суть в том, что мы там собирались, мы собирались идти на Херсон, но Получилось так, что к нам прилетело, а те, кто выжил, их еще добили грачи, которые тоже прилетели. Теперь немножко о другом. Вы помните довоенные анекдоты о том, что Сомали очень обижаются, когда их сравнивают с Украиной. Но на самом деле для этого есть все основания, потому что, например, сейчас... В порту Южной вояки киевского режима э, силой ворвались набор турецкого турецкого сухогруза «Мивы джарси. И не буду гадать, там, что они требовали, но так или иначе судно они захватили. И это факт, подтвержденный документально. И Еще один факт: очередная дрейфующая мина была обнаружена бер... на этот раз у берегов Румынии и уничтожена. Это те самые мины, которые сначала Киевский режим объявил фейками, а потом оказалось, что они все-таки действительно сорвались с якорей, плавают, угрожают судоходству, и это мины именно киевского режима, установленные местными криворукими, ж... короче, местными специалистами. Появилось еще одно видео. Я не буду его публиковать даже выборочно. Потому что на этом виде один из теробороновцев выгоняет нож в глаз непонятно какому-то несчастному с криками «Слава Украине!». Это видео тоже объявят фейковым, как и все остальные предыдущие видео. Но в копилку для будущего расследования народного трибунала оно безусловно ляжет, лицо там вполне узнаваемое. В город Снегиревка в Николаевской области поступила первая гуманитарная помощь от российских войск. Попутно обнаружилось, что рапорт оговорятора Акима об отправке в этот город гуманитарной помощи является самым настоящим фейком. Ничего туда не отправляли. Бывший советник мэра Вильнюса Даниэль Лупшец отправился воевать с русскими на Украину, но выяснил, что это опасно. В результате через две недели он вернулся обратно, теперь зарабатывает там на гуманитарной помощи киевскому режиму и рассказывает о том, что иностранные наемники вступают в бой практически голыми и боссами. Ну, действительно, понимаете, он-то рассчитывал на иракский вариант войны, то есть они придут, будут сидеть в какой-нибудь броне за 10 километров от линии фронта и пулять ракетками в противника, а оказалось, что по нему стреляют и, мало того, не просто стреляют, а убивают. Немножко на экономические темы. Сотни белорусских вагонов с калийными удобрениями, которые предназначались до отправки в Азию около 7 тысяч тонн, сейчас отжимают на станции Карастень. этим занимается Государственное бюро расследований киевского режима. Я думаю, что Лукашенко будет в восторге. По поводу газа. Здесь все понятно, нужно смотреть просто фильм «Бриллиантовая рука» и «Дежавю». В фильме «Бриллиантовая рука», а если не будут брать, отключим газ. В фильме «Дежавю» американец приносит 50 баксов за телеграмму, ему говорят, что вы мне подсовывать. А мне деньги давайте. Какие это что, не деньги? Нет, не деньги, вы мне рубли давайте. Вот так и будет с 1 апреля для всех наших не партнеров. Ну и последнее. Сегодня днем курс рубля на бирже снизился уже ниже 90 рублей за доллар. Ну, это очень досадно, потому что я, честно говоря, рассчитывал, что Байден купит у меня хотя бы по 200. На этом пока все. Всего вам доброго. До свидания.